Добрый день, коллеги. Меня зовут Александр Топтыгин, да, я директор компании ProfitLab. Уже шестой год мы работаем с застройщиками, помогаем вам продавать лучше, дороже и быстрее. Я вот сидел сейчас, но только началась секция, первое выступление, второе. Вижу, что тайминг 20 минут, еще и время на вопросы есть. Думаю, блин, классно, здорово, у нас здесь комфортно, потому что то есть, добрые модераторы, куча времени. Потому что я вчера был на одной секции, где было все очень жестко. Три минуты. И все, то есть тот же спикер забывается, все жестко 5 минут, 15 минут на выступление, вот эти постоянные напоминания, и нет вопросов, все, поэтому… Так вот, я честно выучил свою отрепетировал презентацию 14.55, поэтому сейчас буду пытаться говорить медленнее, стараться, Новое воплощение классических инструментов маркетинга и продаж девелопера. За классический инструмент мы взяли мероприятие, то есть которое у нас там есть определенный опыт. Да, то есть мы хотели его рассмотреть. Сразу хочу сказать, что мы не ивент-агентство, хоть я про это буду рассказывать. Да, то есть мы консалтинговая компания, мы консультанты, разработчики, интеграторы, очень много у нас еще профессий, поэтому это лишь один из немногих инструментов, который получается яркий, о котором мы решили сегодня рассказать. Вот. Но это, как я уже говорил, это классический, классический инструмент. Не мы его придумали уже там, много лет, да, там, бессмертный есть и будет наверняка в самых разных его проявлениях. Вот, я думаю, каждый из вас это использует, да? То есть, кто в каких-то форматах. Вот э, спикер сегодня коллегам рассказывал кучу, да, там э, как это производится. Ну, старт продаж, да, То есть, э, презентация жилого комплекса, какие-то добрососедства уже на сданных домах, да, многое-многое другое, вот, Но ну, соответственно, в зависимости от формата, цели и результаты ожидаемые остаются разные. То есть это охватная история, имиджевая, там, повышение изнаваемости и так далее. Но я хочу рассказать про продажи, про мероприятия продающие. И ну, как много продать на мероприятии? Ну, нам надо много лидов, нам нужна высокая конверсия в явку и высокая конверсия в сделку. Вроде все очевидно, но, как обычно, Возникает ряд нюансов. Так, для этого я хочу немножко вернуться, чтобы эти нюансы рассмотреть, немножко вернуться в историю. В 2015 году мы уже это использовали этот инструмент, я вижу нашего клиента как раз, неожиданно, добрый день, который это прочувствовал на себе. Это назывался формат ночь распродаж. Мы провели это в нескольких городах с населением от 400 тысяч до городов-миллионников. На самом деле получили неплохие результаты, был хороший, хороший трафик у нас получался, хорошая явка. Например, в Перми у нас пришло больше тысячи человек. Мы сами слегка так ошалели, потому что мы не ожидали этого, да? то есть, ну, что называется, перестарались, хотя вроде как бы этого и хотели. Вот. Но в связи с этим потом, да, были неплохие результаты, но потом мы проанализировали и выявили ряд негативных моментов, которые возникали в процессе проведения. Но первое – это тот самый вот ажиотаж, который мы пытались создать и создали, он, соответственно, привел к определенному дискомфорту. Это невозможность получить полноценную консультацию, невозможность сделать осознанный выбор, потому что все-таки ну, это серьезный да, то есть такой продукт. И, те, и, и еще один момент такой важный ряд броней, которые образовывались, они потом пошли в отказ. Ну, видимо, импульсы, да, то есть все побежали, я побежал, там очередь надо брать, вот, а потом пришло протрезвели и отказались. Ну и соответственно низкая управляемость именно маркетинга в процессе проведения. То есть все мы трафик нагнали, люди пришли и все мы сидим смотрим. Ну лишь можем там двери открывать, чтобы больше их зашло. Вот. Поэтому мы все это проанализировали, прошло время в конце 2016 года мы все это доработали и в начале года мы его перезапустили для нашего клиента в Красноярске тоже город миллионник в формате уже в новом неделе подарков. То есть мы эти несколько часов которые мы проводили там, с 8 до там, 12 до, до часу ночи, мы трансформировали в несколько дней. Какие цели мы преследовали? Ну, первая цель — это у нас была активизация продаж в период пониженного спроса. Мы проводим это уже третий год и проводим в феврале. Поэтому здесь одна из целей была всплеск да, получить Второе – это сбор отложенного спроса, потому что с созданием этого мощного предложения, мощной рекламной кампании, мы собираем спрос в течение нескольких месяцев. Те, кто уже сейчас готов купить, те, кто готов там, через месяц, через два, через три, мы оттягиваем здесь их чтобы, определенным дедлайном, предложением, чтобы они сделали, приняли решение здесь и сейчас. Это, конечно, переориентирование от конкурентов. То есть однозначно, то есть созданием дополнительного потока, чтобы не только от себя отжирать, но да, ну и оттянуть вот по конкурентным запросам. Одна из задачи стала, стояла также сбыт квартир с планировками пониженной ликвидности. Не всегда это справедливо, но у нас-то получилось, у нас такая задача была. Ну, лучше, конечно, чтобы их не было, да, но вот иногда возникают. Вот, ну и подзадача сбор контактов потенциальных покупателей, вот, с которыми потом продолжим работать. Кстати, вот эта вот картинка здесь, она не просто так нарисована, да, то есть это кухня, которая у нас третий год очень классно заходила как кофер. То есть бесплатная кухня при покупке квартиры. Ну, Надо понимать, что это этот клиент строит у нас стандарт класс, панелька чистовой отделкой. Поэтому этой целевой аудитории люди, которые покупают ипотеку, готовое жилье с отделкой, чтобы заехать и жить, при этом, что у них есть готовая кухня, это сработало и продолжает работать классно. Мы раз в году и запускаем, из года в год люди идут, радуются, потом приезжают, еще отзывы классно, оставляют, что вот такая классная кухня с бытовой техникой, там, жарочную поверхность и, и еще чего-то, тоже не помню. Что важно понимать? Это не простая рекламная кампания, это не просто акция какая-то, да? то есть это полноценный проект, который требует изменений во всей системе продаж. То есть это, ну, понятно, маркетинг, это CRM-система, это отдел продаж и персонал. То есть та естественная жизнь, да, здесь вот у нас на инфографике, это сильно отличается от периода подготовки, проведения и пост этого периода, которые который тоже мероприятия, еще по, действия определенные продолжаются. Готовим мы это полтора-два месяца. То есть где-то в течение месяца идет уже трафик, в течение двух месяцев суммарно идет подготовка. Вот. Само собой, предварительно делаем конкурентный анализ. Ценовой, маркетинговый, чтобы понимать, что на рынке у ближайших конкурентов и у конкурентов, для того чтобы сформировать максимально мощное предложение, на которое будем потом привлекать трафик. Важно обосновать мероприятие для рынка для покупателя мы для себя это поняли потому что в противном случае скидки подарки какие-то супер предложения могут быть восприняты неправильно а могут быть восприняты как слабость вызванная некоторыми какими-то внутренними проблемами компаниями, ну, к сожалению, прецеденты на рынке есть, и покупатель уже осторожничает. Поэтому у нас четкое обоснование. У нас это период празднования дня рождения нашего клиента уже третий год, и в этом году 30 лет было, поэтому ну, мы, наоборот, сильные, и можем себе позволить давать вам скидки и дарить там, классные подарки. Разработка оффера-флагмана. Это тот самый посыл, который там, основной флаг, да, то есть мероприятие, которое используется в рекламных кампаниях. Не факт, что, не факт, что именно он служит основным там, поводом принятия решения для покупки, но факт, что он именно он привлекает внимание в рекламных кампаниях. Например, вот в прошлом году у нас это был автомобиль. Это реальная картинка, которая, в смысле реальное фото реального автомобиля, который стоял в течение месяца перед отделом продаж. И сам по себе тоже был таким лидогенератором, через который люди шли. И пешеходы вот тут спрашивал, заходили и узнавали, что это у вас тут творится, что за машина. Вот, ну, про, про него потом даже там, рекламные сообщения писали, в какая комплектация и так далее. То есть люди спрашивали, интересовались. Там, подобрали машину, это Skoda Rapid, то Шкода рапит. Даже там такой в нормальной комплектации заказчик не пожалел на автомате, там, с какими-то опциями все это расписывали. Через это еще там, люди интересовались. А скидки без скидок. Что это значит, да? То есть то, что мы разрабатываем под это мероприятие. Ну, скидки нужны всем. Все равно, скидки все хотят. Клиент приходит, классно, там все, машину может выиграю, может, не выиграю. Дайте мне скидку лучше. Вот, поэтому скидки нужны, не любим скидки, но вот есть модель, которая, по которым мы работаем. у нас есть платформа, IT-платформа, мы еще разработчики, как я говорил, которые используют э, все наши клиенты, и уже не только, мы, больше сотни уже туда набрали. А, это онлайн-сервис организации, онлайн организации работы отдела продаж, то есть учет экспозиции, учет состояния квартиры и так далее. Вот, но одной из его функциональных особ особенностей является разного рода аналитические отчеты. И один из этих отчетов ⁇ это отчет по ликвидности. Соответственно, мы проводим это ну, по отчету по ликвидности для э, принятия управленческих решений по динамическому ценообразованию. То есть мы анализируем э, плани планировочные решения, квартиры, выявляем откровенно неликвид, а делаем на них честные скидки. Да, там, скидки заряда, где-то у нас было уже или будет там, до 300 тысяч. Вот, выявляем самые ликвидные квартиры, смотрим на ценовой анализ делаем какой-то прогноз, если это сейчас возможно, и повышаем на них цены, но в период акции, опять же, делаем на них скидки но уже не такие значительные. При этом выравниваем, соответственно сохраняем финансовую модель, сохраняем маржинальность. Клиенты получают скидки, наш заказчик маржинальность сохраняет. Подбираем, то есть у нас неделя подарков, напоминаю, то есть чтобы ее, там, сохранить эту концепцию, а, призы, подарки, чуть позже про это расскажу, то есть это тоже, этот пул составляется. Разрабатываем условия оплаты, выбираем, которые у нас не используются в обычном режиме который тоже служит в данном случае, усиливает наше УТП Партнерские каналы, конечно, используем агентство недвижимости, банки, как при привлечении трафика, так и при проведении мероприятия, потому что привлекаем, то есть они выдают ипотечных брокеров, там до 5-6 банков при, присутствуют у нас в процессе проведения, консультируют и принимают заявки. тоже, соответственно, это тоже служит поводом для дополнительного повышения конверсии в явку, для того чтобы получить и поедать заявку на ипотеку и, соответственно, выбрать себе объект. Разрабатывается идентика обязательно, то есть это, напоминаю, все-таки это яркий, Пытаемся делать из этого яркий, приметный проект, поэтому под это обязательно каждый раз разрабатывается уникальная идентика визуализация, ну, само собой, промо-сайт, на который идет трафик, где идет информирование об мероприятии и, соответственно, регистрация тех, кто уже там принял это решение. Макеты для полиграфии интернета наружки, опять же, с учетом этой новой визуализации исключительно. Аудио-видеоролики для оффлайн-онлайн рекламы. Само собой, делаем упор на digital. Вот, силу эффективности да, и управляемости. Вот. Аудио-видеоролики делаем тоже по возможности яркие. Да? То есть, например, вот аудио. В прошлом году у нас разыгрывался автомобиль, как я говорил, и аудиореклама была голос Якубовича, который своими характерными интонациями там кричал «Автомобиль!». То есть, ну, то есть, чтобы поярче это вырывалось. В этом году у нас миллион разыгрывается среди покупателей квартиры. И мы выбрали за основу программу «Кто хочет стать миллионером» подобрали звуковые сэмплы, похожие на эту программу. Голос Деброва рассказывает, как проще всего получить миллион рублей. Тоже прикольно получилось, и цифра охвата, вовлечения, и с диджитал аналитики это подтверждают. Поэтому над этим работаем. Вот. Про медиапланирование не буду касаться, это термин вообще для отдельного разговора, 30 плюс каналов используется, понятно, используется все, что можно использовать, все, что актуально, все, что дает результат на текущий момент, это омниканальность, принцип омниканальности в первую очередь, и это целый цикл взаимосвязанных действий, здесь ну, разговор можно будет на час, наверное, затянуться, поэтому лишь скажу, что этот дает тот трафик, запланированное количество лидов, которое у нас там стоит в плане на мероприятия на подготовке. Что важно учесть? Мы можем обвалить продажи. Да, то есть предшествующего месяца и последующего месяца. Это факт, потому что если мы запустим рекламу за месяц, все люди узнают, отложат покупку, конечно, лучше там, попробовать выиграть миллион или там, получить скидку. То же самое случилось. То есть мы перетягиваем отложенный спрос там, двухмесячный, трехмесячный сюда, суда здесь сейчас, которые люди об этом узнали. Поэтому тоже под это готовим спецоферы. До запуска масштабного, масштабной рекламной кампании мы запускаем оферы на текущий месяц для того, чтобы простимулировать людей, уже готовых к принятию решения купить здесь. И, соответственно, готовим дожимающие оферы для тех людей, которые не совершили покупку. В течение мероприятия. То есть эти два периода мы максимально пытаемся вытянуть. Ну и, конечно, акцентируемся при настройке рекламных кампаний на новой целевой аудитории ранее, которую мы не, не, не пробовали, и в первую очередь, конечно, на конкурентные объекты, чтобы подтягивать спрос именно с конкурентных предложений, а не отжирать от, от своего спроса. Ну и поэтапно запускаем рекламу, как я уже говорил, потому что если мы за месяц ее, там, за полтора запустим, то совершенно точно продажи свои обрушены. Техническая подготовка не очевидный момент, но без этого мы к этому тоже не сразу пришли. Но без этого чудо не получается да, с результата. То есть, это, как я уже говорил, то есть не обычная да, рекламная акция. Поэтому мы дорабатываем CRM под обработку именно этого, этого дополнительного нового потока но, а, под мероприятие. выезд дополнительное направление обработки, новая воронка вводятся автоматы дополнительные, которые позволяют снять нагрузку с менеджеров отдела продаж, потому что входящий поток увеличивается кратно. Вот. Мы определяем те источники, те обращения, которые не подразумеваются, которые можно снять с ручной обработки голосовой через менеджера ручной, и откидываем их там на автомате воронку, в новую, да, то есть определенную, и просто им отзваниваем роботом, либо отсылаем смс. И также перемещение по стадиям дополнительно вводятся, которые в зависимости уже от действий менеджеров происходят, то есть самостоятельно тоже максимально снять нагрузку, чтобы этот поток максимально все-таки мы обработали, потому что он очень существенно увеличивается. Вот. Очень важный момент — это правило автомата обработки повторных обращений. Существующий клиент, именно повторное обращение, я думаю, кто работает в CRM-системе, тот меня понимает, о чем я. Да? То есть готовых решений, эффективных в CRM-системах, современных действующих, актуальных нету. А здесь эта ситуация еще усугубляется тем, что люди, находящиеся на разных стадиях принятия решения, цикл сделки длинный, все понимаете, то есть они обращаются вновь. Он думал где-то месяц назад обращался, слышит рекламу, слышит акцию и звонит. И таких огромное количество. И при базовых настройках, при базовых сценариях CRM-системы все эти обращения повторные, они сливаются. Поэтому крайне важно вот эти вот сценарии разработать и в чтобы, мы, То есть они ставятся, либо опять же откидываются в воронку, а назначается дело. То есть ну, моя задача, чтобы менеджер их увидел и отработал. Либо автоматическая отработка, либо менеджером отработка. А, ну, соответственно, все эти изменения прописываются регламенты по работе в CRM. Разрабатываются новые дополнительные скрипты на сходящие звонки, на исходящие заявки и так далее. Разрабатывается регламент. Консультации, бронирования и оформления в процессе мероприятия, потому что опять же, это нестандартная работа отдел продаж, нестандартная его жизнь. Поэтому все это должно быть регламентировано. И персонал к этому должен быть готов то есть обучен, замотивирован и так далее. Ну, проведение. Наконец-то добрались. Праздник, то есть, мы в данном случае мы людям обещаем праздник. У нас 30 лет. Ну, в этом году да то есть у нас день рождения приходите неделя подарков и так далее важно чтобы это максимально ну то есть релевантно было то есть рекламным сообщением и того что, тому что увидел клиент когда явился в отдел продаж поэтому мы украшаем офис там, детские шарики для детей надувные зоны для детей фуршет приветственное шампанское то есть, ну, то есть все вот эти атрибуты праздничного настроения то есть они должны присутствовать то есть а, призы и подарки, да, обещал немножко подробнее про это рассказать. Все, кто приходит, а, проконсультировался, получил консультацию менеджера, забронировал, не забронировал, неважно, идет в определенную зону, где через геймификацию там, кидает либо дартс, либо кости, и определенное количество баллов дает ему возможность получить какой-то определенный приз. Там, небольшой, но тем не менее приятный. В конце дня разыгрываются призы покрупнее, мелкая, средняя бытовая техника, электроника. Параллельно проходит у нас движуха там, постоянно в соцсетях, тоже конкурсы. Все то, что происходит в момент проведения в офисе, тоже мы стимулируем, чтобы они фотографировались, выкладывали, опять же, конкурсы дополнительные. Вот те это вот получаем еще дополнительный резонанс и вовлечение, да? то бесплатное и узнаваемость в том числе. Ну и про главные призы, то есть в этом году у нас миллион рублей, розыгрыш будет тех, кто купил, сейчас уже там, сейчас они все зарегистрируются, чтобы деньги обратно не попросили. Вот. И потом мы уже разыграем. Первый приз миллион рублей, второй огромный телевизор 60 дюймов, третий мощный ноутбук тоже, то есть как бы тестировали, все это вот хорошо заходит, хорошо люди реагируют на это. Ну вот здесь скамешот из, из соцсетей. то есть Вот один из призов, один из розыгрышей был робот-пылесос. Ну та самая вожделенная скидка 300 тысяч, которая на какую-то там не очень ликвидную квартиру. Ну, кстати, продали. Она там два года висела, там, тем не менее ушла. Вот. Результаты, собственно. Для чего все это делается? Ну, первое, хорошо пошумели. Ну, то есть охват, узнаваемость тоже важно. Хорошо пошумели, как… Не люблю это слово, то в маркетинге по ощущениям, да, то есть… Вот, но тем не менее, то есть это отзывы игроков, клиентов, собственника самое главное, да, то есть это его цитата хорошо пошумели. Вот, но ну и самое главное, цифры аналитики, да, то есть вовлечение, охват, то, что мы видим, там 80%, 90%, 80% рекламной кампании был диджитал, поэтому цифры фактически. Расширили целевую аудиторию. Поясню, то есть у нас была.. Одной из задач, там, у не было там, на этом слайде, дотянуться до аудитории покупателей 25-30 лет. Компания довольно взрослая, уже 30 лет исполнилось, как я говорил. И эту аудиторию, то есть среди этой молодой аудитории узнаваемость очень низкая. Покупателей крайне мало. Поэтому мы настраивались именно на них, сформировали под них именно сообщения. Это получилось, то есть эти покупатели мы получали. То есть получили, сейчас тоже будем над этим работать. Дополнительная база клиентов. Тысяча новых контактов дополнительных, то есть это не те, кто купил, это именно те, кого мы получили в процессе обработки конкретных кон контактов с, с ID, то есть либо телефоном, либо email-адресом, с которым можно дальше работать, либо через а, а, прямую коммуникацию, через email-маркетинг, либо через и ремаркетинговые истории, либо через создание local-лайк -like аудитории для более эффективной настройки таргетированной рекламы. Вот. Ну, собственно, под цифры Обещали цифры, да, цифр не скажу. Вот. ну пока связан договором поэтому лишь скажу что бюджет то есть здесь оценивались квартальные продажи но ну, опять же понимать в силу того что там до во время и после вот бюджет был превышен, превышен некратно незначительно тот миллион если, там, забегая там пред, пред, пред, восхищая вопрос да то есть или там автомобиль это закладывалось за счет экономии на скидках потому что первое у нас мероприятие честно говоря мы отыграли на скидках потом посчитали Проследились, решили то есть делать по-другому. Вот. Ну и собственно продажи, планом выполнили, то есть у нас там собственник, застройщик ставит план пессимистичный, реалистичный, оптимистичный. Ну вот мы реалистично всегда достигаем в данном, в данном мероприятии, но оптимистично, потому что там прям где-то уж очень круто, но будем к этому стремиться. Вот, какие выводы? Хочу два главных скажу. То есть результат классических очень много форматов, да, то есть рекламы классических форматов, каких-то, вот, что я про проговорил, а, очень много эффективных. Но чтобы действительно получить результат, можно только на стыке технологий в наше время. Только используя системный подход, используя новые технологии, используя комплексность, комплекс мер. И это все, что я говорил, еще раз подчеркну, это комплексный проект. Только при системном воздействии на все элементы. Системой продаж девелопера можно получить действительно результат. Нельзя получить его там воздействие только обучив персонал, CRM, маркетинг настроев или диджитал, еще только работа над всей системой продаж. И это также иллюстрирует, в принципе, не только в, в мероприятии, да, то есть не только в проведении краткосрочного проекта, но и в целом в любых изменениях, либо в закреплении продаж, системы продаж девелопера. И только при этих условиях можно получить действительно яркие результаты, в цифрах результаты и, со, самое главное, управляемую систему продаж. У меня все. Есть мои контакты? Да, вопрос я сразу проговорю, чтобы потом не забыть, потому что девушки меня выгонят телефон, электронный адрес, иконки соцсетей для того, для понимания, что, они, что я там есть, потому что слишком много было всего. Потому что не слишком часто, можно там и не искать, либо по фамилии, либо по названию компании. Везде есть. Ищите, подписывайтесь. Очень щедро всегда делимся контентом. Что-что? Приятно, спасибо, Наталья. Каждую неделю в компании, то есть у нас есть блог, мы каждую неделю практически, если… Не загружена работа, делимся контентом, статья, видео, еще что-то. То есть все, что из практики, все, что на наш взгляд является полезным. Ну не только на наш взгляд, а отзывом нашим клиентам является полезным. Теперь вопрос. А как вы решаете вопрос, вот, например, по скидкам? Вот вы говорите, <как> понятно, предыдущий месяц, это можно скорректировать и там, сделать, например, в течение недели. Но ведь не, не последующий месяц, а люди могут и через три месяца позвонить. Если просить вот эти скидки, то есть собственник готов изначально на то, что вот эти люди, которые помнят про эту акцию, им дают скидки, или <къех> дают Нет, нет, конечно, не это только, то есть, ну, тут только, а, только а? дедлайн, а? дедлайн а? животворящий. Обратный эффект, что человек рассчитывал, то есть каким образом его тогда регулируется? Так, стоп, давайте, то есть вот по, по порядку, то есть есть подготовка, ну, так, точнее, там, акции, да, рекламная кампании, которая идет в течение месяца. Мы воздействуем с... Там Подарки, подарки, машина, миллион, скидки. Люди звонят, приходят, либо не приходят. Вот да. Если они не приходят, то а они... Когда они приходят через ну... месяц и говорят, мы хотим скидку, мы помним, у вас поможем. же они были. Да. При... Ну, Но нет. вы отслеживаете этот эффект, потому что мы один раз провели со скидками, угу. а потом мы отследили эффект негатива, который... Он, он минимальный, был. на самом деле минимальный. Вы Я... его отслеживали, потому что... Он, мы его не фиксировали, прям, чтобы прям с... с ну, отдел продаж, мы в обязательном порядке просили, чтобы они каждый раз при таких возникновениях Он потом вопроса они писали. Да. Потом писали. То, что я говорил месяц после, то есть вот эти вот дожимающие, то есть мероприятия догоняющие, они есть. Да? То есть мы, они не в таком размере, скидок нет. У нас мы кухню продолжаем, да, там можем там, на неделю, на две, в зависимости от динамики продаж. А, еще что-то. То есть мы вот эти вот догоняющие оферы делаем, но скидки мы убираем. Тогда нелогично. Они в следующий раз тогда не сработают. Тут же обратная ситуация может быть. Они там в следующий раз, этот дедлайн не сработает. Все будут уверены, что они у вас будут вот тогда да, еще. Да. Говорим, а Александр, вопрос, когда люди уже в воронке, там, в бронях, и вдруг спустилась акция, как вы решаете вопрос, что они вылазят из текущих сделок и там. Если... По-разному, то, что я говорил, это повторное обращение, им обязательно порядке, то есть отзваниваются, то есть уточняют их потребность, либо переносит их в воронку, либо назначает дело. Но мы их Но мы их следим. Нет, бронь. Он от сделки, что у вас запустилась акция. Вот и вы отслеживаете. Так... Посмотрите, ну, у нас брони краткосрочные, то есть нам три дня, то есть мы долго бро, долгое брони ставим. Он может быть на оформление. Такие единичные случаи были. да, То есть он там подал документы, потом услышал и сказал, нет, -не, не я подождусь. В индивидуальном порядке. То есть в индивидуальном порядке там нет готового решения. Да. Последний вопрос. Ну, наоборот, собрали, да, то есть вот здесь, конечно, да. но чтобы там не <съем> и влезать ни этой цифры, все-таки после вложения о расходов, сколько дополнительных, с учетом того, что до этого и после этого, все-таки в процентном соотношении сколько новых дополнительных клиентов? Вот для чего делалась эта ситуация? Для того, чтобы сейчас деньги сорвать, да? Нет, я, да, мы здесь оцениваем квартальные продажи. То есть, если брать, прибрасывать их все-таки на время, то есть на экспозицию, на текущее, то, что у нас на полке, то есть мы, однозначно у нас есть прирост. То есть именно за три квартала. Не в этом месяце, да, что мы здесь отожрали, здесь отожрали. И просто сюда их сконцентрировали. Квартальные продажи именно тот прирост, который мы планировали. Спасибо. Спасибо.